Приветствую, мои родные! С вами Елена Дегурова, и сегодня я решила по-новому попробовать подать вам проживание дня, вот в таком формате, писать долго, не все помещается в том же Инстаграм, а здесь, в общем-то, я не чувствую границы, смогу вам немножечко раскрыть ту тему, которую я пишу для того, чтобы передать вам именно то состояние, те а, мысли, то видение, которое а, я вижу в, этом, а, в этой фразе, которую я получаю и чтобы вы могли допроживать ее. Вот в таком формате я надеюсь на вашу обратную связь, насколько вам это нравится, насколько вам комфортен именно этот вариант. И, конечно же, я не обещаю вам, что каждый день будет в таком формате. Ну, вот, в общем, по состоянию. Вы знаете, я человек состояния. Итак, проживание дня на сегодня. Если у вас сильная связь с Богом, то все происходит мгновенно, и я не просто так написала через слэш а, богом, собой, потому что это, пожалуй, наверное, ключевой фрагмент, который есть в этом созерцании, в этом проживании. Я не хочу это называть цитатой, потому что каждую фразу я получаю в состоянии, когда провожу утреннюю практику, для людей, которые со мной в унисон. Поэтому это именно, ну, не просто Лена подумала, придумала и вот решила умное что-то ляпнуть. Это фраза, которая получается в в состоянии а, определенном, и она для тех, кто увидит, услышит, а, кто готов проснуться, кто готов жить в осознанности, потому что это не, ну, не так легко, как хотелось бы, не так прикольно, как рассказывают а, духовненькие течения, а, поэтому я буду периодически рассказывать вам это словами, пояснять. Говоря слово Бог, я хочу, чтобы вы сразу понимали, что я не имею в виду никакую религию совершенно, я вне религии, я вне конфессии, я вне эгрегоров, я, иногда мне хочется сказать, я некая сущность, которая пришла на землю и помогает вам вспомнить себя истинных. Но вроде как я в физическом теле, вроде пока палата номер 6 занята и для меня свободного места нет, поэтому я Елена, которая получает откуда-то свыше для вас, для вашего пробуждения. Даже, знаете, для того, чтобы вы вспомнили. Итак, слово Бог ⁇ это равно я потому что э, это не религия, это не ритуалика какая-либо э, религиозная и так далее, и так далее. Бог – это есть я, это я в роли э, автора своей жизни. Но опять-таки слово «автор жизни» так замусолено в интернете, что и здесь мне приходится э, немножко пояснять. Дело в том, что э, если мы чуть-чуть э, уйдем в метафоры, то можно сказать так, есть некие сущности, мы все некие сущности. ну, Большинство, да, я, конечно, солгу, если я скажу все. Просто есть люди, которые, актеры, которые играют для тех сущностей, которые пришли сюда поиграть, а есть именно люди-сущности, которые пришли поиграть на Землю. Вот, есть, но ну, я их называю, есть куклы, а есть кукловоды. Физически это никак не, не разглядеть, физические физически тела у всех одинаковые, единственное, что может отличать людей, ну скажем так, кукловодов от кукол, это то, что кукловоды, они всегда стремятся к осознанности, они всегда стремятся к развитию, притом не углубляясь а фанатично в духовные течения, либо в религиозные. Это как раз таки сущности, которые пришли сюда поиграть, и они готовы вспомнить, что они здесь играют. А люди-куклы, они погрязли в дне сурка, а им они жалуются, осуждают, они живут какой-то такой вот жизнью, когда не хотят ничего знать, и, в общем-то, они готовы быть, ну, они готовы быть актерами на вторых ролях, это, это не хорошо, не плохо, это все прикольно, и хорошая новость, если вдруг вы слушаете это видео, вы осознали, что, боже-боже, я, я кукла, я, я актер, а не кукловод, и как же, как, же, как же жить? Для вас хорошая новость, вы, вы всегда можете перейти и стать именно кукловодом, стать игроком, а не игрушкой. Это в ваших... В ваших возможностях здесь главное а, захотеть это и осознать, вот признать этот момент. Да, я была куклой, да, я был а, игрушкой в чьей-то жизни, но сейчас я готов проснуться. И я вас приглашаю а, к нам на наше проживание, на наши вибрационные практики, потому что они именно помогают проснуться. А, так вот, а, некая сущность, которая пришла поиграть на эту землю, и забыла, что она здесь играет. Вот это и есть разделенность, это и есть состояние боли, состояние страданий. Мы проживаем здесь какие-то ситуации, мы проживаем а, не всегда приятные ситуации, потому что сюда, на землю, мы спускаемся лишь для того, чтобы поиграть в разные эмоции, вот эти качели. А я не единожды уже на тренингах рассказывала, приводила пример, с американскими горками, когда мы за эти три минуты катания, боже мой, там столько эмоций, столько состояний, проживаем мгновенно, и страх, и где-то злость, что кто-то нас потащил, или злость на себя, что мы сели в эту адскую машину, и нас крутят, болтают во все стороны, мы боимся, что наши части тела просто разлетятся. И мы проживаем массу эмоций, но там мы их не называем. Там мы их просто проживаем, и мы кайфуем от этого. Но если мы смотрим какой-то фильм, нам не нравятся фильмы, где а, будет только любовь, осися, а и все прекрасно. Нам нравятся фильмы, где как можно больше эмоций мы проживаем. То же самое, мы для этого спускаемся сюда на землю. Для проживания разных эмоций, для того, чтобы вот эти американские горки, просто они а, не 3 минуты, а, ну, давайте назовем так, 100 лет у нас длятся, да. Не хочется ограничивать, но, тем не менее, у каждого свой строк игры и за этот промежуток времени проходят разные эмоции и вот когда мы не разделяем на хорошо и плохо когда мы не разделяем на хорошие или плохие в чате сегодня девочки как раз делились своим состоянием когда муж что-то там вот как-то не очень положительно вел себя, а, женщина, а у женщины, ну, то есть эта девочка, которая занимается у меня очень давно, была на многих сеансах, занимается на вибрационных практиках, и она уже проснулась, и у нее нет ненависти к мужу, она внутри не искусственно заставляет себя сказать спасибо, не, не убеждает себя в том, что мне надо принимать своего мужа, он меня зеркалит это, понимаете, вот в состоянии осознанности, пробужденности, это происходит естественно, и в ней неожиданно для нее самой, то есть это мы не вызываем специально, это для, даже неожиданно для нее самой было это состояние благости, когда она благодарила мужа и пошла, потекла осознанность, зачем он себя так сейчас ведет, а что он пытается ей донести через это поведение. И нет ненависти внутри, нет злости внутри, есть лишь состояние осознанности. И я очень рада, когда вы делитесь, когда вы друг другу рассказываете подобные вещи, потому что это помогает пробуждать не только вас, а даже тех, кто читает эти строки. Так вот, мои родные, смотрите, когда у вас происходит соединенность, когда вы не уговариваете себя, что я есть Бог, и я такая великая, или я такой великий, всемогущий, я Бог, нет, это состояние того, что вот, но ну, опять-таки на тренингах я рассказываю, это когда вы осознаете, что вы создали все это, вы создали не просто родителей своих, вы создали не просто мужей, ну, партнеров, или детей, или соседей, или начальника, вы создали весь этот мир, потому что каждый я, это часть голограммы, которую, ну, знаете так, разрезали на кусочки, разбросали, и получилось, вот, ну, скажем так, одна душа проживает э, жизни в разных, в разных телах физических, как голограмму, если разрезать на кусочки, то она с одной стороны, она целостная, она пока целую картинку а с другой стороны это лишь лишь часть голограммы так и мы с вами и а, когда вы осознаете что вы как вот знаете в 3d очках ну не 3d а значит такие виртуальные очки когда вы надеваете и а, все вы видите уже тот виртуальный мир вот примерно и мы здесь так я попробую при... найти кар... видео и приложить вам это видео, чтобы вы понимали эту разницу, где-нибудь в соцсетях выложу, давайте так, в ВК выложу точно, там посмотрите у меня на страничке Елена Дегурова, и чтобы вы понимали это, осознавали, то, что мы здесь на земле, как будто бы вот в этих виртуальных очках, и мы для себя создали этот мир, да, вроде бы он одинаковый, да, у нас там один президент, ну, в зависимости от страны, в которой вы живете, одни законы, вот в этом и сложность и интерес игры под названием жизнь, что с одной стороны у нас у каждого свои виртуальные очки, с другой стороны мы вроде бы все в одной игре находимся, и мы создаем вот это величие, мы создаем это для себя, мы трансляторы счастья, мы помогаем, предположим, у вас, Неважно, кем вы работаете, но ведь а, вы что-то производите на благо кого-то, кто-то производит на благо вас, и вот это состояние, когда мы создаем весь этот мир, вот эта соединенность, что нет хорошего и плохого, в жизни есть все в равновесии. Нет хороших или плохих, они просто есть для чего-то, они как знаки дорожного движения, показывают нам что-то, где-то предостерегают, где-то, вот мы когда на консультациях очень много разбираем о подобных ситуациях, когда люди рассказывают, вот там человек мне сделал вот так, сделал вот так, а я начинаю разворачивать видение человека на консультации, на, вопросами, задаю, задаю, задаю, глубже, глубже, и человек начинает осознавать, говорит, боже мой, Лена, ведь благодаря именно этой ситуации, которую я там называл или называла плохой, ужасной, я ненавидела человека, я злилась, я, я была в ярости, я готова была убить этого человека в ответ, и оказывается я сейчас вижу, зачем для меня была создана эта ситуация, и она на самом деле мне во благо, понимаете, вот что такое осознанность, когда вы осознаете, а не уговариваете себя, и если мы вернемся к проживанию дня, проживите сегодня, вот это состояние соединенности, соединение соединенности с собой, то есть не с Богом, как с неким отдельным дядькой, который сидит на где-то там на небе, на большом облаке и щелкает на счетах ваши. А, плюс в карму, минус в карму, да, а это вы, вы, что-то произошло, вот в чем а, проживание, да, а, чтобы вы эффективно проживали, чтобы вы эффективно делали эту технику короткую, вы просто в течение дня наблюдаете, как у вас в жизни это проявляется, ведь когда вы в соединенности с собой, с собой Богом, вообще совсем едины, то у вас осознанные желания, и эти осознанные желания происходят мгновенно. Вы только подумали о чем-то, оно происходит. Вы только вспомнили о человеке, он звонит. Вы только что-то захотели, хопа, вам звонят ну, не знаю, там пиццу захотели поесть, кто-то звонит, а пойдем на обеденный перерыв пиццу покушаем, я тебя приглашаю, да, то есть вот эти моменты прям наблюдайте, как в течение дня у вас происходит это созерцание, вот это проживание, вечером, когда вы уже а, придете с работы, когда вы сможете уделить себе 7 минут, пожалуйста, не надо часами лежать, сидеть и а, что-то делать, не надо, буквально 7-5-7 минут, вы можете просто закрыть глаза и вспомнить, как это проживание дня проявлялось у вас, как, что вы отметили, что вы заметили, вы через свой опыт будете пробуждаться, не через медитации, не через чужие слова, которые так и останутся чужими словами. Вы будете проживать это и пробуждаться через собственный опыт, и каждый день маленький шаг, маленький шаг к вашему пробуждению. Когда вы начинаете пробуждаться, я не хочу, вот понимаете, опять-таки это такое духовненькое слово, которое сразу будет ассоциироваться с каким-то духовненьким описанием пробуждения, оно иное. Вы его почувствуете, вы его проживете другим состоянием совершенно. И каждый день, прорабатывая проживание дня, наблюдая, созерцая, как это проявляется в вашей жизни, вы будете видеть мир другими глазами, совершенно другими, другим состоянием его чувствовать. Для вас воздух будет казаться другим, для вас солнце будет казаться другим. Вы вообще, может быть, его увидите впервые за много лет. Поэтому а, проживайте, соединяйтесь с собой, и я желаю вам, а, чтобы ваше созерцание происходило в единстве с собой, а, с собой Богом, с собой а, игроком, с собой а, единым, чтобы вы это не разделяли. С вами была Елена Дегурова, и... Я благодарна буду вашим лайкам, вашим репостом и, конечно же, вашим комментариям, потому что это единственный способ общения с вами. И если я буду видеть вашу активность, я буду понимать, что такой формат для вас приемлем, он для вас интересен, и тогда я буду записывать больше видео. Если, вам это не, ну, если такой формат вам не интересен, то я даже не буду тратить на это свое драгоценное время, которое я могу потратить на себя, на свое счастье, на свою семью и на себя любимую прежде всего. Ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова, и я желаю вам прекрасного дня. Я уверена, что с нами вы станете еще более счастливыми. Пока-пока!